Ваджер. Символ Vajr необходимо определенным образом запустить. Если символ не запустить, то он никак не работает. Каким образом запускается символ? Необходимо взять данный символ и посмотреть в центр. Вот здесь в центре есть шарик. Нужно представить, будто этот шарик светится как солнце. После этого взять левой или правой рукой и представить, будто в середине этого ваджа светится солнце. В тот момент, когда у вас есть представление, будто появилось солнце, ваджр начинает работать. Когда вы держите ваджер правой рукой, то тогда ваши веления будут исполнены. Если вы хотите, чтобы в вашу жизнь что-то, допустим, выиграть в суде, а если в левой руке, то пусть мне принесут 100 долларов. Таким образом, все, что вы хотите привлечь в жизнь при помощи ваджи, вы должны держать ваджир в левой руке. Допустим, я читаю мантры для увеличения материального благополучия. Видям дыхимахешвари, самастаматхилам, дыхи, дехими парами швари я держу ваджер в левой руке, или я убираю, я убираю проблему, там должны кого-то посадить. Допустим, я читаю Ваджа Пракара, Ваджа Чакра, до Страмхая на Киамалинер молекулу, кекулкудисоха. И после этого держу ее в правой руке. Таким образом, так я оттолкну, а так я привлеку. Одна из самых уникальных техник – это медитация на ваджу с представлением, будто она стоит у вас на одну, вторую выше вашей головы. То есть на согнутом локте выше головы. И имеет свечение золотистое и солнечное. Как вы думаете, что это принесет человеку? Нет, материальное благополучие. А мантра звучит так. Ом ваджрахум. Сдвоенной с ваджи. Двоенная, сдвоенная ваджа – это ваджа, которая должна оберегать помещение. Сдвоенную ваджу необходимо держать дома. Она создана для того, чтобы никогда в вашу квартиру никто не вломился, не обокрал, чтобы никогда не было а, неприятностей, бандитов, наркомании, алкоголизма, там, чтобы близкие не совершали проступки. Нужно на подушечку ложить сдвоенную ваджу, чтобы она лежала. Подушечку лучше делать синего или красного цвета. Также сдвоенный ваджер, его необходимо дома держать, потому что считается, что если он находится рядом с сейфом, то он увеличивает материальное благополучие всех людей, которые находятся в этой семье.